Всем привет и добро пожаловать на видеоинструкцию по первому запуску дрона F11S4K PRO. Снимите защитный колпак с камеры дрона, установите его на ровную горизонтальную поверхность. Включите пульт и включите дрон. Дождитесь, пока исчезнет надпись Ченичтинг с пульта, это займет около 40 секунд. Далее войдите на своем смартфоне в настройки Wi-Fi подключения и выберите из списка свой дрон. Зайдите в приложение «Калибровка компаса». Сдвиньте два джойстика вверх по направлению к друг другу. Следуйте указаниям на дисплее смартфона. Как показывает на экране эта китайская дама. Поднимите дрон на высоту 1 метр и покрутите его по часовой стрелке. Далее переверните дрон камеры вверх и повторите движение. Поставьте дрон обратно на ровную горизонтальную поверхность и дождитесь, пока дрон начнет поиск спутников по ГПС. Разблокировка двигателей. Опустите два стика вниз по направлению к друг другу. Запустятся двигатели, можете взлетать. Если сигнал ГПС плохой или отсутствует, а летать хочется, то нажмите на кнопку управления скоростью и зажмите ее на 3 секунды. Включится ручной режим от можете летать. Но не проеби свой квадрокоптер. Ха-ха. Рассмотрим базовые функции. Запусти вновь двигатели дрона. Взлетай, нажав левый джойстик вверх. Либо выбери в приложении автовзлет и подтверди команду. Во время полета ты можешь управлять скоростью полета своего дрона. Делать фотографии. О чем на пульте появится сообщение рек. Также можешь записывать отвратительное видео. А чтобы его было больше, то в квадрокоптере предусмотрена установка карты памяти. Ее объем и количество свободного места отображается на экране приложения. Жмякни на статус карты и отформатируй ее, удалив все видосики и фоточки. Ха-ха. Вот и все. Спасибо за просмотр. Поставь лайк и подпишись на мой канал.